Карточки. М -м -м. Плюс 25 емкости магазинчика. Пожалуй. А у меня мы... ничего, кстати, нормального. Одна жизнь дополнительная, и все. Так, ну что, полетели. Так, патроны. Есть что? Прицельчик могу нацепить. Так, у меня тоже есть возможность прицел поставить. По сути, все. Хотя бы какой-то, так. Да. И что мы еще можем? Not, Хрень. Down, так, ладно, два коктейля есть, и я, пожалуй, возьму какие-нибудь наборы инструментов. Так, мы погнали вперед. Я понял. И упали. The по well, быстром темпе погнали вперед. Так, открываю. О, патрончики. Нормас. Но патронов у нас пока достаточно. Ох е. мать! Надо бежать, надо бежать, побежали. Бегу. Не стоим, просто бежим отсюда нафиг. вот там кого-то положили, впереди бостка. ёлки палки сзади еще месиво какое-то. Ой, -ой, ой дайте я выйду отсюда. Worry, так, я парня нет. реанимирую. Прикрывай. Давай. Попробуем. Небо Погнали euh, нахрен? У нас один чел утонул что ли? Ахренеть! Да, одного нашего парня выбросило. Капец. С этого моста. Погнали, погнали, погнали, дальше. Да, бежим, бежим, бежим. Я его спасти могу, но а мне нужно прикрытие. Давай, давай. Я буду стрелять с пулемета. Спасаю, спасаю. Так, перезаряжусь. You, Спас. Полетели. Good job вперед вперед вперед не тормозим вообще вперед просто вперед несемся вперед в корабль в корабль быстрее иду иду тут толстячок есть но тут спокойней тут хотя бы коридоры блин помощь нужна капец так нашего парня опять южно лево-то а? еба его там просто долго Все, все, все, отбили. Отлично, погнали дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Толстячок опять, да вас налево. -то. И мианский надо останавливаться. Просто. Я поднимаю. Нельзя, останавливаться. нет, я не я поднимаю. Я поднимаю. Все, погнали вперед, вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Не стопоримся, go. наверх, быстро, быстро, быстро, быстро наверх. Так, тебе хилиться надо. Пофиг. Ждем. О, ща будет. Кильса, Кильса, Кильса, Кильса, Кильса. Уже. Probably... Так. Занимай верхотуры. Ща будет жопа. Так, может нам куда-то сюда надо, oh. нет? что то Может нажать сюда. надо? Может что-то нажать надо? За руль, Туда за чувак лежит. Не знаю. Чел, Чел, иди сюда. Ладно, все, он поднимается, окей. Так, капитан, тут я. Что а, он показывает? Типа магазины и тому подобное. Ой, пулемет. И нам сюда, надо, нам сюда надо, нам сюда надо, нам сюда надо. Нам сюда надо. Отли... Ой, боже, сейчас будет жесть. Разместить взрывчатку надо размещать еще. А вот взрывчатка. Блин, а как ее разместить? Вниз спускаться, вы дубу дали. Слушайте, я не знаю, короче, держитесь, я погнал. Я отельнуться. Надо взрывчатку обратно вот просто. И как это сделать? Я вот не представляю, как допрыгнуть до туда. Пошли со мной, что ли? Я тоже взрывчатку взял. Пошли, а пошли. Тогда. Да. Только осторожней Да, блин их. Толстячок Да твою жизнь Да вот и я о том же Так, 57 секунд Поехали Погнали, погнали, 57 секунд у нас, чтобы установить бомбу Блин, они опять лезут Тихо. Блин, меня схватили. что ж, я жму? Отлично. Все, меня спасли. Надо бежать, короче, вниз быстрее. Oh. The так, ты туда побежал, Боюсь да? Же, бабушку меня схватил. Еще один здоровый чувак. Так, вижу, вижу, вижу. Стреляй в него быстрее. Отлично. Так, погнали, взрывчаточка. А где взрывчатку размещать, вопрос? Непонятно. 43... Еще ниже надо. 40 метров где-то. Еще ниже надо. Я пошел где 40 метров. Так, одно место я а, нашел. Тут. Я нашел. Все, я второе место тоже нашел. Да-да-да-да. Нет, нас... не нашел. А где вниз спускаться? Все, понял, где. Нет. Мне показали изначально где. Да. Идите лесом, господа. Вот здесь. Да-да-да. Я вижу. Прикрепил. Так, коктейль возьмешь? Да, возьму. Блин, Офиг. патроны вы какие-нибудь. А мне коктейль не нужен, кстати. А вот патроны нужны. Так, надо валить куда-то, отсюда. Вопрос, Твою куда? мать! Я побежал. Так. Вверх, 44 да? секунды для того, чтобы уйти отсюда, наверх. А нам, наверное, вообще сюда надо уйти. Бежать. Да, нам судно надо уйти. Вот сюда, We're здесь there. есть. Наверх, наверх, вот сюда, сюда, сюда, сюда, сюда бежим. Я бежим. уже вверху. Все, бежим тогда. Патроны есть. Дробай. Вот на патроны вообще пофиг. У меня хп в ногах. Твою <сосых> <СС1> мать! Не Я сейчас упаду так. так. Вниз, вниз, вниз, вниз. Тебя прикрывают. Отлично. Все. Ай, 7 секунд. 6-5. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ты успеешь, успеешь. Прыгай! <связать> <связать> Ух, е ⁇ жесть ты какая. Эх, свой набор инструментов прям вообще секунду не успел подобрать. <связать> Слушай, это было жестко. Вот это да. было последнее прям вообще нормас. Огонек. Я еще четверых умудрился реанимировать. <связать> нормас. По пути, бегом. <связать> Шикарный. <связать> да. Это классно.